Всем привет! Начинаем сборку модели самолета МиГ-31 от компании АМК в масштабе 1.48. Всем приятного просмотра. Кто не подписан, подписывайтесь, ведь впереди будет много интересного. Также интересные ссылочки в описании под этим выпуском. Итак, мы начинаем. Итак, первый шаг по сборке данной модели – это сборка двигателей. И перед тем как начать сборку, нам необходимо окрасить некоторые детали. Вот такие вот крыльчатки, которые будут впоследствии установлены внутрь самих двигателей. Приступим. Для окраски буду использовать полированный алюминий от оклада. Добавляем небольшое количество краски в воронку аэрографа. Кто-то пользуется пипетками кто-то нет я через краешек детали сняты с лепников и обработаны убраны за и всевозможные дефекты литья и обезжирены начинаем красить давление для этой краски я установил единицы Тем же цветом окрашу ниши шасси и воздухозаборники. Берем части ниши, шасси и воздухозаборника. Итак. так детали соединены и имеют вот такой вид. Следующим этапом сборки у нас будет сборка сопла. В наборе есть вот такие вот три детали для сборки сопла. Собственно, само сопло, рассекатель реактивный струй, устанавливается он вот сюда вот внутрь. Вот таким вот образом. Но этот рассекатель имеет, ну, не совсем, скажем так, хорошую эстетику. И мы его заменим. А заменим мы его на фототравленную деталь, предлагаемую компанией или фирмой Эдуард. Вот такой вот. Сейчас мы ее отсюда будем срезать, выгибать и устанавливать. Итак, в наборе у нас предлагается поставить вот такую вот решеточку. И вот таким образом у нас выглядит фототравленная деталь. Согласно инструкции компания Eduard предлагает придать необходимую форму данной детали, не снимая с основной платы. То есть нам нужно повторить вот такую же форму. Соответственно, не забываем про референс, смотрим фотографии и опираясь на них. Повторяем все это. Итак, первым делом, что мы должны сделать, это развернуть вот эти вот детали, да? Они у нас должны быть все направлены в центр. Соответственно, нам нужно развернуть, разворачивать и выгибать мы будем наружу. То бишь нам нужно взять деталь необходимого диаметра. В данном случае здесь подходит сама часть от сопла вот это ей мы воспользуемся и перед тем как приступить хочется отметить друзья мои если вы не собираетесь покорять э, всевозможные э, выставки я бы не рекомендовал вообще в принципе использовать данное фотоотравление ввиду сложности но ну, ежели вы только не обладаете большим опытом по работе с так Итак, для того, чтобы нам выгнуть решетку в нужную сторону, я воспользуюсь обратной стороной цангового ножа. Она примерно подходит по диаметру этой решетки вот в центре и потихонечку утоплю первый, так сказать, этаж. Вот чуть-чуть продавили, сильно нажимать здесь не нужно. Дальше нажимаем в центр. И можно обратить внимание, как вот эти детали разворачиваются в нужном нам положении. Но делать это нужно очень осторожно, так как вот эти перемычки между, скажем так, кругами, да, они очень-очень тонкие. Вот такая у нас получается форма, но она еще не конечная. Здесь надо каждую еще довернуть. наша решетка приобрела необходимый нам вид. После этой операции можно снимать решетку с общей рамки и подгонять непосредственно под вот эту деталь, установив ее внутрь. Отделяем решетку от рамки, положив рамочку на твердую поверхность, кто-то пользуется стеклом. В данном случае я использую металлическую линейку. Очень осторожно надрезаем наши, так сказать, приливы. Как я уже сказал ранее, производитель рекомендует проводить операцию формирования объема данной решетки рассекателя на основной платье, Для чего он это предлагает? Чтобы не было никаких перекосов. Так что, если будете делать, следуйте инструкции. И таким образом мы получаем вот такую прекрасную решетку. Далее нам необходимо срезать излишки металла. Для этого я использую ножницы для фототравления. Наша деталь готова к установке в одной из частей сопла. Берем решетку и Аккуратно стараемся поместить его внутрь сопла. Но у нас это не получается. И нам нужно дополнительно выгнуть данную решетку еще в одном направлении. То есть вот это вот кольцо должно быть выгнуто в обратную сторону. Это не совсем понятно на инструкции от Эдуарда. Это можно разглядеть только на фотографии. И в этом нам поможет оригинальная деталь от набора и сопло от звезды, которую вы могли видеть на стриме, посвященном его покраске. Так что, если кому-то будет интересно, обязательно посмотрите. Я думаю, будет полезно. Итак, это у нас остается примерно на одном уровне, то есть стенки вот. Вот эти крайние должны у нас чуть уменьшиться за счет того, что мы вот это вот второе кольцо чуть-чуть топим внутрь. Кладем ровно, придерживаем. Сопло у нас примерно подходит по диаметру. И слегка нажимая, утапливаем решетку. Итак, наша решеточка приняла вот такую форму. Попробуем ее поместить на то место, где она должна быть установлена. Вверх сопла у нас находится вот здесь. Соответственно, ориентируясь на фото, нам нужно правильно установить рассекатель. Осторожно помещаем. И, кстати говоря, решетка... У Эдуарда дана не совсем правильно. Осторожно, нужно ее туда установить. Не совпадает количество ребер на сопле и количество ответных деталей на рассекателе. То есть они не попадают туда, куда нужно. Не встают ровно. Поэтому есть некоторые сложности с установкой этих деталей нам необходимо поставить решетку на свое место утопив ее до примерно середины соплата. тут есть паз примерно где она должна находиться Итак, наша решетка установлена. Теперь можно суперклеем, осторожной иголкой подлить по капле клея небольшой на каждую из ножек решетки. Итак, прихватываем наши стоечки рассекателя на суперклей. Дадим клею просохнуть. И после всех этих процедур можно окрашивать данные детали. После окраски можно будет собрать целиком двигатель этой модельки. Теперь нам необходимо данную деталь превратить вот в такую. Это у нас само сопло. Будем паять. Нам предстоит припаять. 27 вот таких элементов на вот эти вот места. На этом данная серия завершается, всем спасибо за просмотр,